Здравствуйте, друзья. На днях я купил этот планшет, чтобы показать все мои песни. И эта песня Who Killed it, Laura Palmer. не на левый бок зачесанный, папой Карлой высланный в пентодье записанный, в руте, папте, вручены. Искусству снов наученный Чурка неотесанный Он знает, кто подосланный Он знает, кто подписанный И даже не расписанный Он очень Озадаченный Но он для всех утраченный Кто убил Лору Палмер? Он знает, кто ее убил Он знает, как прекрасен ныл. На мертвом теле курити, где ночью пахнут Васильти Он знает это, как никто Он знает это, как никто Но он не скажет это кто Чурка не отсесанный. на правый бок описанный, а в общем не изгаженный, ему бы чистый сглаженный, а он в руках приложенный. Кто Билл Руппалмер? Он знает, кто ее убил. Он знает, как прекрасен ил, На мертвом теле у реки, где ночью пахнут васельки. Он знает это, как никто. Он знает это, как никто. не скажет это кто